Да, Польша, ты должна вернуться и работать на меня. Ангели очень плохо к тебе относится. Она бьет мне палкой, я не знаю, что мне делать. Вообще, будь здоров. Ты что, проснул? Не, я не чихал. Эй, она послушивает. Кто здесь? Никого. Пошла шара! А-а-а. какой страж, силь, могить кто-нибудь. Не бойся, ССР, USA уже идет, чтоб победить сло. На тебе. И тебе. И тебе тоже. USA Strong. Эм, Америка. Венесуэла, зачем тебе нужны сраные миллионы своей бесценной валюты? Хм, ну смотри, я могу сделать и костер, когда мне холодно.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 Mm. -hmm.